Итак, друзья, добрый день, на связи Максим Петров. В последнее время поступает очень много вопросов относительно того, что же происходит на рынке, что происходит с валютой, что делать сейчас. Что хочу сказать. То есть, ну, давайте я сделаю несколько видео, да, чтобы удобнее было смотреть и слушать. Они будут разделены по следующему составляющему. Что делать с долларом прямо сейчас? Что сделать с инструментами инвестирования в акции прямо сейчас? Ну и третье, что произошло. Соответственно, в этом видео я расскажу о том, покупать или не покупать сейчас доллар. Друзья, смотрите, что нужно понимать. Да? В принципе, я буду рассказывать, что произошло да, в последующих видео. Но что вы должны понимать? Что то, что происходит сейчас – это чисто эмоциональные вещи. Я постараюсь в дальнейшем объяснить, почему так. Но именно сейчас, да, то есть, когда начинается паника, когда вы наблюдаете, что доллар там, с 58 вырос за 2 дня до 62-64 рублей. Первое, что нужно понимать, всегда следуйте правилу – покупайте дешево, продавайте дорого. Да, то есть, если посмотреть все там, предыдущие видео мои да, то есть, с прогнозами на текущий год, в принципе, я говорил, что нужно в какой-то степени осторожничать, что есть вероятность снижения рынков и российского, и американского. И самое лучшее, что может быть сейчас – это находиться в, в такой валюте, как доллар, и второй момент – находиться в золоте, да, то есть хеджировать свою позицию в долларах, чтобы быть при кэше. Сейчас доллар уже вырос, сейчас смысла его покупать нет, причем он вырос на эмоциях. Он вырос на том, что идет скидывание, Ну происходило продажа российских ценных бумаг и ОФЗ потому что ну, там раскрою немного секрет, это связано с ожиданиями введения санкций. Просто я там рассматриваю в дальнейших видео реальность введения этих санкций или нереальность введения этих санкций. Но ну, своим видением поделюсь. То есть сейчас это эмоции. Никаких фундаментальных причин для того, чтобы так сильно укреплялся доллар, нет. То есть... Крайний раз, когда там, или последний раз, когда доллар был 64-65 рублей, это было тогда, когда нефть была 45 долларов за баррель, 40-45 долларов за баррель. Рубль это сырьевая валюта. Сейчас нефть стоит 70 долларов за баррель, то есть нефть практически в два раза дороже, а рубль все равно стоит 65. В своих предыдущих видео я также рассказывал причины, почему так происходит. Но вот в настоящий момент лично мое мнение, что сейчас покупать доллары нет необходимости, то есть доллар, наоборот, может скорректироваться. Соответственно, люди, кто покупал доллары там, по 55-56 рублей, сейчас половину по при достижении цены 64-65 рублей половину можно продать, потому что я не исключаю, что доллар снова вернется в диапазон 658 восемь60 где в принципе можно формировать долгосрочные инвестиционные позиции опять при такой дорогой нефти при растущем американском рынке необходимости сейчас бежать и покупать валюту я не вижу